Друзья, привет! С вами на связи Олег Факеев, я в деревне. Ну, на самом деле, это не деревня, это город Старый Руссо, но поскольку здесь вот такое частное хозяйство, то это здесь просто деревенский, деревенский уклад, бани и дрова, которыми надо баню утопить, и нужно превращать вот эти вот... Это не бревно, а это что? Леш, как это называется? Это... Паль... Чурки, чурки. Нет, чурка это там, а это Пай, полено Я даже не знаю. Я не знаю, забыл, как это называется. Короче, вот эту штуку нужно превратить в то, что можно запихнуть в баню. что можно запихнуть в баню. И попутно мы поговорим еще про инструмент. Так что слушаем сегодня презентацию двух топоров, российского и финского. Посмотрим, что лучше. Половина этих дров переколота, и вот они в таком шикарном дровянике Просто. Здесь такой запах. Ну, честно говоря, на морозе он не очень чувствуется Это я так говорю, чтобы вы подумали, что запах Но это дерево пахнет, оно... Вообще, такой аромат Не, на самом деле аромат есть Если близко прикоснуться, потому сейчас холодно Вот, и сейчас мы, естественно, поговорим о том Как это все вот Из этого, вот из этого Превратить Превратить вот в это Есть помощники здесь Два супер-топора Но... Сами топоры ничего не сделают, если они в худых руках, как у меня. Руки для таких топоров должны быть расти из правильного места. Сейчас нам такой человек расскажет, что с этими топорами делать и как. А, с колками и с инструментом у меня, конечно, все тяжело, и поэтому я решил обратиться к эксперту. К эксперту, который точно все делает лучше, чем я, и и мужчине побольше. Это мой сосед Леша он рыбак он тоже любит инструмент у него Убрал, тоже брал уже переделал. брал уже переделал вот эту штуку всю с инструментом короче говоря э, ну, руки у него реально в общем более золотые чем мои мои там какие-нибудь железные у него золотые да вот и так положим топор это мой сосед Добрый день. Да. И он сейчас нам просто покажет и расскажет все, все про эти топоры И он раньше меня купил фискрус, я тоже об этом мечтаю. И вот половину уже, вот эта половина того, да. что осталось, да, да? половину Более. он уже, э, он уже перье, пере, переколол, переколол. А ты как? Каждый день по чуть-чуть вместо зарядки, да? Ну да. По чуть-чуть. Ну как по чуть-чуть? Полешек. Ну, 30, наверное, я разбиваю его вот за один присед, даже больше. Правда, дело не считал. Тут не могу. Душа поет, руки... Чешутся, горят, горят, чешутся, чешутся да. Да. И колешь, колешь, и колешь, колешь. Пока уже не можешь поднять вот этот большой колокольчик. А, ну, собственно говоря, вот именно по этой причине в деревне нормальные люди не делают зарядку, не занимаются бегом, потому что поколол дрова. Ты же это все руками притаскал сюда? Или как? А, допилил здесь, да? Допилил здесь. А, но все равно сложить надо всё, было. Все, все руками. Ну, короче говоря, представьте, что вы в два раза больше... Ну, это не полени, блин, как-то. Ну, короче, в два раза больше вот этих колобашек вы перетаскали. Реально никакой спортзал и фитнес не нужен. А потом по весне перекопали огород, перекопали, засели, попололи, травку воду. Травку покосили. Травку покосили, да. И это самый здоровый образ жизни. И я... Я, честно говоря, Лёше завидую, потому что я здесь бываю не часто, а у него это возможность каждый день, дышать свежим воздухом. Утро. Да, и каждый вечер взять, поголоть, и потом выйти вечером посмотреть на закат, съесть зеленый лучок, сорвать огурчик с грядки, это вообще... Это, это классно, да? да. да это просто... Люди в Москве, в больших городах выходят на балкон в трусах, а я выхожу на улицу в трусах. Да, и ем хожу... клубничка. Да, да, да. Так что вот такая вот она жизнь. Ну и что, и короче, смотрим сейчас про топоры. А если я буду хорошо себя вести, мне тоже доверят топориком. Посмотрим, что получится. Колоть, колоть, колоть. Потому что это вот... Радость мужика. Фистр с десяточкой, собственно говоря, этому должен был посвящен этот сюжет. Но, честно говоря, мне вот это вот орудие, какого года пришлешь? 85 -го года мне очень понравилось. Значит, вот это, это колун, такой реальный советский колун, который вот какой-то вот гигантский просто. Я, честно вам скажу, что я такой даже, наверное, не подниму, нормально подниму не ударю. А мы сейчас посмотрим, как это все делается. У нас есть эксперт. А меня не отлетит? Я. Yeah. Я думал, ты с первого раза. No, no. пырыз! Пресс... Все, с одного удара практически! С Ну, ты как бы в какой-то момент попал, и он все, и он просто yeah. развалился. Вот это круто. Давай полтинник. По 50 миллиметров. 500 миллиметров. 500. Попробуем. Давай. Давай. Ни хрена себе. Со второго удара. Ну.. Я даже боюсь взмахивать просто. Мне кажется, я не взмахну, улечу. Нет, Сейчас, подожду. Мне доверили, сказали, что у меня получится. Я, честно говоря, боюсь. Я вот что могу сказать, что меня отец с детства не научил. Колешь топором, шире заставляй ноги. Это очень важно. Потому что если ты промахнешься, то топор должен вот так вот. Как и туда вылететь? Иначе ты можешь просто такой могильный себе делать. И мне, поскольку я на начальном уровне, дали половинку главное здесь это самое по ним попасть так у меня получилось с первого раза может мне круглый попробовать раза с третьего четвертого удар я чувствую себя просто героем вот это колун он характеризуется тем что у него очень как сказать туповатый угол до да, для топора и поэтому он клином просто разбивает главное его туда воткнуть и он не обязательно должен быть острым насколько я понимаю да потому что не делать задаточку. у нас еще один топор есть это фискар сейчас мы посмотрим как фискар работает Леша, вот ты вот, как бы, понятно, этим большие, да? Нужно разрубить. Это 300 мм в диаметре. Больше. Грубо говоря, черновую работу он выполняет, черновой mm -hmm. топор. А вот этим вот уже филигранное, как филейка мяса мы разделываем. Вот уже половиночки, Половины, да? Более, более точно, да. А, уже на пенечек ставим. На уже. пенечек, потому что у фискара оно идет, и в, в инструкции идет, 70 сантиметров должен быть пенек чтобы удобнее было работать топором. Ну, мне кажется, вообще какой-то легкий, прям. Ух ты, ничего себе! Ты не боишься руку, ты как-то близко держишь? И что, и даже ну, такой ты... 150. 150, да, смотрим. В диаметре. Раз, два, и третьим. Все. ну ты тут точно надо попадать, да. Ну как, ты доволен топором вообще? Как ручка, как ручка паркер легко удобно на самом деле я готов с ним спать <с тебя жена не выгодит, не выгодит. Ну, шикарный я тоже засматриваюсь на шикарный. такой шикарный подарок на 23 февраля почему десятку взял потому что езжу на рыбалку mm. бывает нужно вырубить кол бывает и нужно ручку покороче, да? Покороче, да. И он идет как плотницкий, столярный плотницкий идет. То есть мелкие работы мелкие можно всякие. Мелкие работы, да, всякие можно. А x11... Ну, для колки в том числе, больше, да? Для колки, да. У него здесь, вот у нас здесь он универсальный идет с таким радиуском маленьким, mm -hmm. чтобы он не застрелил. Линзы линзы, Да. да. А фиска Хикс 11 идет, он маленечко идет пошире, пошире он, да, то есть да, клин у него как на и клин клины. идет. Угу. Вот, а этот универсальный топорик. Ну что, рекомендуем всем? Очень рекомендуем. А фискохикс штука вообще огонь. Огонь, огонь, огонь, да. И ты практически вот все вот этим топором? Ну, вот это вот у меня старый топор, дедовский у меня еще колосс. У -у -у. А, а вот, вот это, это все... все уже идет... Десяточкой. А вот это вот все, вот этот весь объем, вот это весь объем, он физическом десяточкой же сделан Круто, крутой топор. Ты понимаешь, как семечки, вот как семечки идет. Бах, бах. По инструкции этот фискарс должен до 10 сантиметров в диаметре расколоть. Сейчас я попробую. И... Ну, честно говоря, я уже попробовал, но я двумя руками. А мне сказали, что надо одной рукой делать. Сейчас я вот попробую одной рукой вот эту штуку расколоть. Леш, держись. Реально одной рукой, да? Попробуй, да. У меня самая сложная задача – это попасть по нему. Вытаскивай и еще раз ударяю в то же место Я не попаду в то же место Попадешь У тебя две дочки Ё! Реально! Ну а вот это вообще точно должна цена удара. С одного удара Ну это фантастика, ребят Вот точно Десятку как универсальные нужно иметь Но я хочу сказать, что я его держал В Максидоме И еще есть красивейшие топоры Тройка пятерка, да? Семерка и пятерка, по-моему. Семерка и пятерка, маленькие, ну это вообще произведение искусства. И вот это я бы не стал спать десяткой, как Лёша <с Но с маленьким топориком я бы тоже ходил бы, ездил куда-нибудь. Потому что вот но ну, настоятельные рекомендации это шикарно, шикарно. The best. Топор номер один. Кстати, если кто знает, что есть топор лучше, чем Fiskars, Вот такие вот напишите в комментариях. И я тоже попробую его протестить. И расскажу, что за топорик лучше или хуже. Но Физперс точно будет.